Черные туфли? Коричневые? Друзья, что же выбрать, когда вы строите свой универсальный гардероб и хотите потратить хорошую сумму на обувь? В сегодняшнем видео я дам вам 5 советов, чтобы вы сделали правильный выбор при покупке нужных вам туфель. Поговорим о формальности. Черный – это самый формальный цвет, который только может быть. Если взять модель туфель черного цвета, и точно такие же коричневые, черные будут более формальными. Определенный дресс-код, как смокинг, требует черные туфли. В таком случае, если вы часто надеваете смокинг, если вы носите темно-серый костюм, то вам стоит выбрать черные туфли. Коричневые никогда не будут такими формальными, как черные. Это даже не оговаривается. Но у коричневых много преимуществ перед черными в повседневном стиле. Больше вариантов. Светло-коричневые, как тан, самые повседневные из-за своего цвета. Если рассматривать такой оттенок, у вас появляется свобода, вы даже можете носить их в деловом окружении. Что касается темно-коричневого, у этой модели два оттенка, не обращайте внимания. Темно-коричневые туфли самые формальные из представленных. Также вы можете смешивать, как два цвета здесь, это добавит больше повседневности. Победитель в категории «Формальность» зависит от ваших потребностей. Надеваете смокинг, вам нужны черные. Если обстановка повседневная, и вы никогда не наденете смокинг, коричневые. Далее поговорим о вашем нынешнем гардеробе. Если у вас много холодных тонов, если ваши аксессуары, как сумки, часы, ремни, черного цвета, если вам нравится серый, угольно-серый. Если у вас много черных костюмов, тогда вам стоит выбрать черные туфли, они отлично будут сочетаться с уже имеющимися цветами вашего гардероба. С другой стороны, если вас тянет к синим костюмам, темно-синим, светло-синим, если вам нравятся оливковые или темно-коричневые цвета, к этим теплым цветам больше подойдут коричневые туфли. Опять же, у вас много вариантов. Вы можете выбрать туфли посветлее или потемнее. В таком случае, коричневые туфли – лучший выбор. Здесь победитель также зависит от того, какой гардероб у вас уже есть и какие цвета в нем преобладают. Далее, уровень нарядности. Это недостаток черного. Черный – формальный цвет, он не предназначен для обычной одежды. Надеть черные туфли с джинсами, чтобы они еще и сочетались, довольно сложно, и мне не нравится, как это выглядит. Что касается коричневых, у вас много вариантов. Туфли в моих руках я могу надеть с классическим костюмом, но ну, я а также могу надеть их с кэжуал костюмом, или с брюками и спортивным пиджаком. Не стал бы носить с джинсами, но эти туфли подойдут. Очень классно выглядят. Если захочу принарядиться, могу надеть casual костюмом. У коричневых туфель гораздо больше вариантов, потому что вы можете сочетать разные материалы. В этом случае синяя замша и коричневая кожа. Подходит как для встречи с друзьями, так и с начальством. В универсальности я отдаю победу коричневым туфлям. Теперь поговорим о разнообразии стилей. Что касается черного, большинство вариантов относятся к формальному стилю. Почему? Но ну, уловите смысл. Первое. Черный самый формальный цвет из всех. и поэтому мы видим черные холкоты, Оксфорды и их вариации. Черный здесь доминирует. Также черный часто встречается в ботинках. В армии я носил черные сапоги, что выглядит очень круто. Черный особенно подойдет для Челси. Но что касается других стилей, особенно повседневных, здесь черный начинает проигрывать коричневому. Потому что коричневый неофициален по своей природе из-за всего разнообразия оттенков. Он будет лучше всего подходить для лоферов, для монков. Я считаю, что у коричневого здесь гораздо больше преимуществ. По моему мнению, коричневый легко сочетается с большинством повседневных цветов. Я знаю, что некоторые из вас подумают, «Антонио, мне нравятся черные туфли, но мне нужно больше вариантов для повседневной одежды». Тогда я хочу вам предложить бордовый, темно бордовые цвета. Как по мне, это великолепные цвета, если вы любите черные туфли и вам нужна обувь, которая будет сочетаться с уже имеющимся гардеробом. В разнообразии стилей я отдаю победу коричневым туфлям. Далее, уход за обувью. За черными туфлями очень просто ухаживать. Да, вы можете их поцарапать, испачкать но вы просто берете щетку, чистите их, наносите крем и все готово. Может быть раз в неделю, два раза, в зависимости, как часто вы их надеваете. Нанесите увлажняющий крем, что поможет сохранить кожу, сделать ее мягче, но достаточно постоянно использовать крем, и все будет в порядке. Но не всегда такой ход подойдет к коричневым, особенно к светлым туфлям. И если вы купите крем, он может быть немного темнее или не того оттенка, не будет точно совпадать, оставит следы. И если вы наносите крем, воск, всегда проверяйте. Сперва нанесите на язычок. И если оттенок темнее, чем вам нужен, вы это поймете. При этом никто не заметит следов. Я рекомендую пользоваться тем, что рекомендуют сами производители этой обуви. Итак, что касается ухода, преимущество на стороне черных туфель. Если посчитать баллы, то получается, что коричневые туфли победили. Но, друзья, это не настоящая битва. Это не соревнование. Такой формат должен помочь вам принять правильное решение. Если собрались совершить крупную покупку на заработанные вами деньги, вам нужны туфли, которые вольются в ваш взаимозаменяемый гардероб, которые будут сочетаться с большинством вашей одежды. И когда вы наденете их, вы будете чувствовать себя великолепно, на миллион баксов. Под видео будет ссылка на статью, где будет гораздо больше деталей, чем я изложил в видео. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Пока. Итак, интересно, как много туфель... Я смогу удержать одновременно. Меня сейчас ими завалит. Я уже использую свою голову. Я не знаю, сколько их. Да мне, в принципе, нормально. Быть заваленным туфлями не так уж плохо. Главное, прическу не испортить. Удивительно, я и не представлял, что так могу. If I tilt back, I think I can get this. What, what do you think? I, I swear I had that for a second, I did.